когда вы вкладываете деньги, они не уменьшаются, да? они перерастают. Деньги, социально. которые работают. Деньги, которые да, работают. Либо время, да. либо свои усилия. Ну, за это все. Зачем да. же да. да. Накопление да. – это то, что не движется во времени, это то, что лежит у вас по подушке. Ну, ну, там на новую сумочку. Да, в очередной вопросе. Да, Так, Давай Девчонки. рассмотрим. Давай. Это накапливание зоны. Нет, монета. Я купила 10 лет Она за эти десять лет на тысячу процентов. Да, Это отличительное. Да, ну, вот чего Да, я не получаю все эти 10 лет. Каждый месяц на карту все равно. Да. Но я знаю, <сос> что у меня <сос> это капитал. Или смотрите, есть какая тонкость. А это покупаешь монету, то есть ты покупала там все. Сбербанка, да? Я ее не успокаиваю. Молодец, что ты не распаковываешь. Дело в том, что Сбербанк волен принять, а волен не принять эту монету. Золото, когда ты продаешь, ты его продаешь не по той цене, которая попал там. Ну, в ломбард 30% да, от стоимости. За счет этого ликвидность большая. Но если мы пересчитаем с тех денег, которые, были, которые ты можешь продать, там будет не совсем небольшие. Серебряные монеты такая же история. Если вот мы говорим про вот эти вот ценные монеты, которые пускают монетный ну, ну, двор, да, ну, юбилейные, про вот эти да. Про то, что ценности, mm -hmm. что -то, изделия, ну, это надо обладать э, профессиональным а навыком. А, а а, да? навык, навык, но да? я тут обращу, понимаешь, что это такой же бизнес. Znajдías. То есть ты управляешь какими-то процессами, ты закупаешь активы, деньги, торгуешь. Ты можешь все перевести, зачем ты не купишь? Да, если я покупаю накопление ⁇ это новая вещь. Это то, что накопление ⁇ это тоже А если ты... Вот, нужен подсервис. Все испанские вопросы. Все испанские вопросы. Молодец, все испанские. 26. 26 уже... Ну давай, на 5 еще. Минус еще. А по доллару вообще отрицательные хотелось сделать. А где научиться управлять риском? Где научится управлять риском? Да. Ну, для успешного построения бизнеса. Я вот прошел МБ. Там про риски рассказывают. Ну, то есть экономические школы какие-то, да? Не экономические школы, не управленческие. Наверное, Ничего не знаю. Менеджер бизнес-университет. Мастер бизнеса провести. Ничего не говорю. Мне не важно. То есть инвестиции в себя, понятно, инвестируют. И вот это самая лучшая инвестиция, когда мы инвестируем в себя. Вот та история, когда мы говорили о увеличении заработной платы, каким образом ее можно увеличить? Можно пойти к руководителю сказать. Я делаю работу за твоих, за троих, а можно инвестировать в свой профессиональный навык, да? Доучиться. Доучиться, да. Да. да. И вы можете уже не на этой работе просто получать. вы можете в Москву приехать. Либо собственный бизнес. Либо собственный бизнес. Потому что уже да, вышел. Я бы здесь прокомментировала еще про риски. Дело в том, что в разном.. В пространстве возрасте с разных отношений к а, в Разные контексты. ходить всегда ровно, не всегда. В разные ситуации. Даже если взять двоих людей одного возраста. В 30 лет холостой мужчина, и в 30 лет молодая женщина с двумя детьми в развод. Да, вот вообще. Ну, просто кому банк даст кредит? Кому, кому даст, может быть, грант даже да, на развитие бизнеса. У нас есть статистика, кстати, в России, что женский бизнес гораздо хуже инвестируется. Я сегодня просто прочитала эту тему, как раз просто попалась. Интересная такая штука, что женщины не преувеличивают своих возможностей, женщины осторожны, они не хвастаются, в, то, в чем они не уверены. Они как раз лучше просчитывают риски в плане, потому что женщины ну, вообще такие. Ну, трусоватые, так скажем. Вот. Мужчины склонны наоборот вот, преувеличивать, то есть произойдет впечатление. Да? И поэтому вот, за счет вот этой ну, харизмы такой, вот харизмы тестостерона, может быть, мужчинам больше дают уместиться в развитии бизнеса. Соответственно, у нас, ну, у нас Россия занимает второе место дни по женскому биорусе. Второе место дня. У нас 30% почти женского по бизнеса. Это про то, что женщины тоже не думают. Но нам труднее, да? Так вот, есть возрастные вещи, которые я узнала, есть, 20 лет надо проще рисковать, потому что мы при этом ну, в этом возрасте опыт это накаплена информация, нам нужен опыт, мы набираемся к Закончили там какой-то или что-то такое, там студенты, молодые специалисты, теория, теоретические знания есть, надо прожить, надо закрепить через мышечные усилия вот, вот это дыхание, да, вот, этот, вот этот приход, вот этот... Доход и расход, как ты его прожить. и нужен опыт. Соответственно, мы готовы рисковать, готовы пробовать. Разные варианты. Соответственно, терять еще не особо есть Логично, если. В 30 лет уже такие мотивации уже ранее наканчали, уже есть и опыт, и какие-то там... Креатив уже появляется, а созданка я что-то сам. К этому возрасту люди становятся уже более востребованными специалистами. Как-то можно переехать в Москву, потому что они не просто переехать, а приглашают. Конкуренты могут перематривать, уже есть имя, а определенную а репутацию заработали. Ну, то есть к, к этому возрасту мы уже а, начинаем чем-то дрожить. Уже у нас прорабатывается какой-то определенный стиль наконец поведения, в том числе и финансовый. И плюс есть еще мотивация, мы хотим вот это выразить, тоже опять же по статистике мы уже пожизнен сейчас женщины у нас и в принципе браки позже гораздо создаются, либо вообще они? гражданские браки. То есть это есть социальные тенденции определенные, когда мы э э начинаем создавать, пробовать себя в собственных проектах собственных проектов. И вот я думаю, что бизнес полноценный, когда есть управление рисками, когда ты уже попробовал, когда ты уже создал что-то новое, когда ты уже потерял что-то и опять поднялся, это может быть к 40 когда Вот все таки управленцы больше к 40 плюс это физиология. Есть тоже исследования на тему того, как работает мозг. 20 лет... Ну, мы, опять же, воспринимаем информацию, да? я условно говорю 20+, 20+. Больше всего открытий науки науке сделаны людьми около 30 лет. а Больше всего изобретений или разработок научных теорий 40-50. В чем ты говоришь, что когда ты просто воспринимаешь и замечаешь, да, просто внимательно, просто более молодой, ты делаешь открытие. А когда нужно сидеть, считать, анализировать, складывать системную мысль, да, нужно другие участки, и это нужно просто время, чтобы они выросли. 7 лет или даже больше. Да, вот ну, чтобы ну, выросли. Ну, ну, ну, нарастает, а по умолчанию. Нет, ну, понятно, взрывает. что надо иметь основу если там негде расти, то есть не мало на места, то есть вот как бы, не то есть предполагается, что у человека есть мозг, да, он минуточку, как минимум должно быть, да, то есть там должно быть какой некое пространство, будет какой-то опыт появляться, естественно, на нас влияет то, что вот есть матрица рождении, то, что мы имеем, и в принципе, да, вот я даже в такие не очень нетолерантное а мнение, что для того, чтобы быть умным человеком, родиться мужчина, желательно белый. Девочки, простите. Ну то есть, это половину. половина Ну да, да. То есть это про те данные в плане способности, как работает мозг, те данные, которые мы и так получаем. Но их можно даже если не то, сколько но Торжественно. Вот. Там пить, курить. и землеваляции, да, допустим, а можно прокачивать себя и в себя и вести. Вот в 50 лет, я, я предполагаю, да, вот это сейчас вот уже теоретически, я просто уменьшаю на тему, почему люди в 50 лет сейчас активно, активно а почему люди живут я понять не могу, я просто, вот есть такие примеры, они крайние какие, я думаю, что м -м, речь идет о... Э. Объединение капиталов. То есть капитал не в смысле финансовый, а в смысле вот весь свой, вот этот вот жизненный багаж, а тот половину жизни. Например. Ну там 45, плюс 50, уже нажил, заработал, подари, что-то такое. Ты с этим объединяешься с каким-то партнером, и уже совершенно другая мотивация. Так вот в 50 лет возможно инвестировать. У меня вот такой вот какой-то последовательный. То есть риск, управление риском 20 лет практически невозможно. Там все на ура. Там все очень спонтанно. И это классно, кстати. Можно отсюда сделать вот такое вот ну, потрясающее. Ну, это мнение психолога, да. Я <кười> сижу. <кười> управлять рисками, если у вас есть торговая, ну, в частности, моя тема, да, если у вас есть торговая стратегия, управлять рисками. 18, 20. 20. Главное стратегия, правильно? Да, 20, а 20, себя. Поднимайте на себя. Психологически. Вот очень-очень да. да. да. да. да. да. да. да. очень важная штука всегда. Да. Я прошу прощения. Очень важная штука всегда это первое начать с себя. Когда останавливаешься, понимаешь свои границы, свои ну, тараканы, когда научаешься этими тараканами, устраиваешь приятный учить, Маршировать в одной колонии, тогда вот начинается какое-то движение вперед. Пока мир ну, не мирный устаканешь, очень много проблем. А да? если свои границы имеются в виду границы возможностей на данный момент? Да. Но ну, я имела в виду вообще в широком смысле границы возможностей на данный момент и границы понимания, чем ты рискуешь. Да? 20 лет еще там терять нечего, но вот за перспективу. И перспективы, если ты так положишь, опять же, статистика, да, вот это уже про животных, что да, вот эти вот альфы, да, вот альфа-самцы, особенно в иерархии животных. Если альфа-самца не побеждают, подавляющее большинство не возвращается в альфа. Трудно подняться. Опусти, да, Все. И в 20 лет можно реально прям слиться жестко. Это риск большой. В 20 лет большие риски важно осознавать. С другой стороны, другое а, в, в том числе, да, что ну, не стоит себя недооценивать. Конечно, с самого времени у нас нужно. Хотя есть вопрос, вопрос, вопрос управления. про про то, что надо ли расставать или Конечно, надо, что надо. Вопрос управления. И эта стратегия, у меня есть курс, стратегии мы убираем. Это стратегия войны Когда. Риски именно осознанные и управлять. Волк тренируется, он осознает, что он может погибнуть в бою. Но он экопирован а, так, он дотренирован так, он действует именно так, чтобы максимально эффективно. И вот на тренинге, вот в познакомились, я показывала видео а, отрывок из фильма Троя. Ну, все не смотрели этот фильм, кое-трое. Вот. И там есть сцена, когда Ахиллес убивает войну. Когда все собрались, ну, да? Ахилес провел ночь там пьяную с женщинами, там, все такое. А тут, значит, ну, война зажгла, собрались армии, цари, ждут. Пока-пока. Там... <с> -пока> и э, нужен, нужен воин, который, нужен один поединок, который решит вообще судьбу этих армий будут ли воевать эти вы, убивать их, они будут или, или, или ну, погибнут только двое, или один. И позвали за них если его значит будут идти, там, сражайся за кого-то, от тебя зависит судьба, мир, мир, мир, и, есть, так, судьба да? ну, там, не, не, не, там все не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, и Ахиллесом отвечает, и потому безвестным будешь ты. Потому что для воина еще важно вот эта честь. И он готов рисковать, потому что это, ну, не может иначе. И это достойно. Вот очень такое вот, в ощущениях, я сейчас говорю, я пытаюсь, пытаюсь почувствовать, да, вот это состояние воина, который управляет своими рисками. И вот приходит этот Ахиллес, там в два раза больше него вот этот здоровенный, лысый дядька, там, огромный бой, такой. Орет, все его там тоже дело. поддерживают. Ну там страшное дело. <кхм> Я повторяю, ахирец накануне там. Ну, он понимает, что долгий бой с ним не выдержать ну, невозможно, да? потому что там масса в два раза больше реально Он отшвыривает <кхм> что-то копье только сломал, потому что -то у него кинул копье, он вернулся и отшвырнул щит, который пронз ⁇ копьем, потому что он ему уже не поможет. И он буквально просто с одним мечом, без защиты с одним мечом, несется на этого огромного воина. И одним ударом его убивает. То есть он прыгает по вас как будто бы. Ну, и тут не успевает вообще ничего Это пример того, как эффективен воин. Да? Вот он, единственный удар, точно в цель. Одно движение, самое эффективное, чтобы максимальный результат. Это прям альфа такой вообще, вот это вот состояние. И это есть не только у мужчин. Разумеется, это есть и у женщин. Нужно себе вот это вот то. У кого-то это сильное, у кого-то это слабо, да. Если это сильное, нужно в себе сохранять. Потому что это крутейшая вещь. Это такая энергия, такая вот прям жизнь, жизни Это то, что нас двигает вот позволяет делать такой бросок в жизни и получать этот ресурс, получать этот доход по максимуму. Может быть, убивая врагов, но тогда надо точно удар, потому что не вступая в лишние вот эти телодвижения, бессмысленные, там, бой какой-то, и все такое. Это про формирование дохода, что доход ⁇ это очень такая вещь активная да? доход, доход в смысле заработка и здесь по управлению есть, когда Ахиллес просто видит, что рискует на ассисту, отшпыривает и все эти защиты, они ему не понадобятся, которые все равно будут, если он только вступит, как вам так, что откликается вообще, прокорентируется, чувствуете себе воина вообще, может быть кто-то когда... История какая-то есть, поделиться. Надо это воспринимать, наверное, немножко в приносном смысле, да? Ну, что, конечно, я, не сейчас не прохожу, да я сейчас <с прохожу <с тренинги по психологии, да, 4 месяца. И там рассказывают о том, что когда женщина уходит на тропу войны, то мужчине рядом с ней начинает становиться плохо. Он Нет, ни он обедать знает. не успевает, не ужины. А не надо вот. Во, поэтому... Но это не про это, понимаешь? Я я понял. Не про это не это войну Это не про войну Мы прав, еще забыли об одном важном деле. Одно еще важное дело есть из всего этого. Я не знаю, как оно работает, но я запишу его, да? Это УЖ. Да. Да. Вообще мне не нравится это слово. — Благотворительность нужно, конечно. — Хорошо. — И это тоже знаю. — Как вы нравится? — Мне нравится... — Делиться. — Мне нравится активным делиться. И не существует. Потому что тут еще есть... Знаете, такой вот... У меня первое основание филологическое. Я иногда просто к словам очень привязываюсь. Делиться и долго, да? деление молока, сладкую пищу, и вот доля в русском языке еще означает судьба. И то есть вот это вот преломление общего хлеба, отдать чужому человеку, чужому ну, кому-то часть собственной пищи, это то, что нас отличает от животных. Так работают лобные доли, потому что у животных лобные доли менее развиты, да, у вот лобных мозга. И именно Благодаря этим, э, вот этой способности делиться с другими, мы развиваемся, мы способны создавать сообщество, мы способны э, создавать какие-то проекты общие. Животные забиваются в стаи. Да? То есть если мы начинаем делиться с кем э, тем, что мы имеем, знаниями, ресурсами, любыми, да, вот какой-то энергией, эмоциями, э, мы, во-первых, на человеческом уровне, во-вторых, мы. Э, э, Оставляем возможность для себя создавать номер. Вот это вот очень крутейшая вещь, мне не нравится пожертвование, потому что тем кусок от себя отдает, от меня, это вот как будто все, у меня там куча вот каких-то ассоциаций, не тех. А делиться, когда щелок, когда давай, вот давай, это активное, откликнем? когда активное Пожертвование, это когда к себе сохранил, кусок отдал. И опять сидишь в своем, в закрытом каком-то пространстве. Как а делиться это вин-вин. Как-то и у тебя, и у другого. Ты права абсолютно. Пожалуйста, кому какое формулировка нравится? Я не знаю, как вот эта штука работает, но она работает сто процентов. Причем э, надо понимать, что это дэшбез, корысть, не ради чего-то. А у меня вопрос. Да. А нужно ли думать, вот, например. Думать не нужно. Нет, но вроде если благотворительность, да, ну или там кто-то просит о помощь в интернете. Нужно ли думать, что человек действительно нуждается вот, в помощи, а, или он просто смотрите, ну, там а, или это не важно? лучше в интернете ничего никому не давать. Да, да. Лучше в Да, и Следующий момент. Пожертвование и делиться — это не означает, что вы именно деньгами должны делиться, да? У вас есть ресурс время у вас есть ресурс жизни. Допустим, когда ты молодой, ты можешь делиться своим позитивным настроением, своим клиентом, да, кому-то поддерживать, поднимать. Не обязательно деньги. Но вот процесс отдания, не, не ожидания, ничего взамен, вот эта штука работает, она вокруг вас создает среду. А среда, которая создается вокруг вас, если она среда единомышленного, она вас поддерживает автоматически. И вот эта штука очень важна. Потому что если вы как один воин в поле, да, то уже не воин. Когда страшно начинается, да, когда среду вокруг себя создаешь, поддерживаешь, это начинает работать и ну, Тоже спорный момент, но здесь про то, что действительно я говорила сегодня, что важный контекст. Мне кажется, когда мы делимся, мы даем как раз вот тот контекст, который нужен для того, чтобы нам было бы хорошо. Но я не согласна с идеей, что воин переселяю воина, он только поодиночество. Я, я вообще молчу. Тут, я тут ж, тут не выходить мне... на трафу. А, а а а а он же меня боится. Вот, значит, вот все вот, это дело определили, да, теперь вернемся к реалиям. Там у нас была сумма 50 тысяч рублей. Как вот это все распределить правильно? Ну еще плюс забота о себе. Здоровье. И одежда, и всякие кружки развивающие. Это пойдет в постоянный и мне при Если есть на это не сейчас, есть искать. То есть по пирамиде маслов, да, у нас самые базовые сначала мы закрываем уровни, потом выше, выше, выше. Значит, закрываем базовые, это еда. Квартира как безопасность. Одежду. Одежду обращаю внимание, что нам не нужно покупать каждый день, да? да раз в сезон, раз в двадцать. Девочкам вообще, я молчу, Прямо это про мальчика. А мальчики тратят потом на девочек. И на детей. И больше, чем на свою одежду. Зачем вам одежда? Вот вы год вот именно, да. Одесса. А на работу в чем позиция? Зимой холодно. Так, ладно, э -э, квартира, еда, одежда. Это самое первое, да? Потом, чтобы не выбиться из э -э основных потребностей, потребностей да, и опасностей, нам надо заложить деньги на ЧП. У ЧП есть такие вещи. Называйте как хотите, у спросите, как назвать. Но это как хотите. Эта сумма должна всегда лежать. Форс мажор Сломалась стиралка, сломалась труба, газ. Обязательно должно быть. Буфер, буфер. Буфер, да, платишь. Какие проценты Какие проценты? Нет. Вот сейчас, вы знаете, есть очень много рекомендаций. Там открываешь фильм, там сайт, там 10 туда, 10 туда, 10 туда. На самом деле все вот как Конец. у вас на душе ложится. Да? 3%, 5%, как хотите. Главное, чтобы вас это не напрягало. Чтобы вы это могли делать постоянно. Всё. Вот это такой основной закон. А 10, 15, там вот, как, как у вас позволяет ваши. Следующий момент, когда у нас вот это все закрыто, и у нас есть свободные денежные средства, на что мы начинаем тратить деньги? Обычно. А это нужная вещь, это нельзя оставлять. Только я обращу ваше внимание, что сейчас весь рынок и вся наша культура направлена на то, чтобы человек как можно больше тратил. То есть все, что нас окружает, оно требует с нас деньги, деньги. Вот здесь вот очень, мне кажется, простой способ э, получать удовольствие, а при этом тратить столько, сколько нужно. Мне попалась э, фраза этого русского вальда есть. Я согласна с удовольствием самое. Мне достаточно самого лучшего. Я прям с удовольствием откажусь, от удовольствия есть подкормки кентября. Но мне гораздо. Да, то есть, возможно, сыр будет столько дорожечек. Ну, да, это... Но мне достаточно самого лучшего. Да, то есть, вот здесь вопрос, что... Э, еще тоже поговорка. Она да, настолько богаты, что подешевые вещи. Это вот для девочек сейчас распродажа. Нет, для да, мальчика. Мальчик. Да, <соценно> Черную пятницу. Чёрную пятницу. Прордевала. В Заре прозевала. Как я могла упустить. Вот, вот, если вот это вот не закрывать удовольствие, да, то получается Плюшкин и кто, кто там еще был? Ну, Кочи. Кочи. Ну. Коробочка. Коробочка. Коробочка. Коробочкин. Коробочкин, да, да, да, да, да. А потом а, девочки начинают говорить: "Этот парень он жадный, он осладный, чак." А мужик копит там на квартиру. Если вот э, технически, да, то есть да. когда мы начинаем экономить и оказывать себе удовольствие, но не тратить на это, то замедляется движение, то есть мы начинаем реже дышать. Да, то есть, что и что тогда скорость должна да. все таки тратить деньги на удовольствие, Девочки. на воздушный шарик, на Вот <связывание> То есть он это, как, как гораздо проще к тому человеку, который держит себя в той форме, что он все учится, не она, упавший упавшего, да, вот он такой несчастный, а когда вот он Живет все-таки, вот пускай даже те же самые удовольствия не огромные, каждый сам по себе послушайте, да, да, да, да. потому Но что надо себя поддерживать в ресурсном состоянии да. непосредственно да. тогда, -то Причем, поддерживая -то, вот, себя в ресурсном состоянии, обратите внимание, когда мы... вы находитесь в ресурсном состоянии, вы бодры у вас в голове четко складываются нужные да. мысли. Они.. <свычаг> Они редко бывают ошибочными эти мыслями. Да. Какие у вас мысли в этот момент <связь> <связь> Не, ну это, это знак. Это знак на самом деле. Ну <связь> давай, мы сначала сценарием. А, все, давайте. Так, значит, вы, э э удовольствие <связь> забрали. Теперь последняя тема, это вот отложенные деньги на инвестирование. Инвестирование. А, еще дополнительные какие-то деньги, которые мы уже проинвестировали. Вот мы у нас и... должен быть еще остаться какой-то на да. новой инвестиции, да. подумать, что у да. будет. Да. Обратите внимание, что вот эта штука, она тоже вас не напрягает. Это не 50% вашего бюджета, это не 30% вашего бюджета. Да. Сколько получится? Но лучше это сделать какой-то стандартной суммы, чтобы она постоянно работает. Допустим, у меня э, пенсионный коммерческий пенсионный фонд падает там 500 рублей они за последние 4 года заработали не 200 ну там они же тоже на фондовом рынке да. они 200 рублей не заработали я даже Кто? не знаю как это будет. хорошо летело ну я вам для рассуждения я вкладываю 500 рублей они заработали за 3-4 года 200 рублей так работает, так, работает, так работает наша пенсионная система. Я клоню к тому, что вот, а, тот продукт, который собираются выпустить, обязательные гарантированные пенсионные продукты, которые будут, да, скорее всего, обяжут все социальные службы туда вносить 6%. От этого наш фондовый рынок будет расти, несомненно. Выиграет вот эта вот социальная прослойка, которая государственная, она.. Точно к своей пенсии выиграет. Все остальные окажется на бабах То есть сейчас нужно заботиться о том, чтобы искать и осваивать навыки инвестирования прямо сейчас. Потом уже будет поздно. Так. финансовая модель, да? Вот та модель, когда мы складывали деньги подушку и хранили их в сберегательных вкладах, скорее всего, эта модель родителей, она уже устарела. И государство, и правительство нам четко сообщает о том, что, друзья, вам нужно складывать деньги в реальную экономику, иначе они у вас будут отмираться. У нас в стране.